Десятые международные цветаевские чтения. Я благодарна, необыкновенно, культуры. Битва за Карабах давний нерешенный конфликт между странами. Коронавирус не дремлет. Как легально списать долги? Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Амир Ахтямов. В Газанском федеральном университете стартовала ставшая традиционной акцией «Спаси жизнь, стань донором костного мозга». Мероприятие продлится по 17 сентября. Подробнее о Приволжском регистре доноров костного мозга можно узнать на сайте. Дополнительную информацию об акции можно узнать по телефону 292 7270 70 Имя великого русского поэта Марины Цветаевой навсегда связано с Елабугой. В городе, где завершился ее земной путь, бережно хранят память, изучают и популяризируют личность и творческое наследие поэта. О том, как в этом году почтили память автора, узнаете в следующем сюжете.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 В ночь на 13 сентября на границе Азербайджана и Армении возобновились столкновения. Ереван заявил об обстрелах с юго-восточной границы. Нерешенный конфликт между странами имеет давнюю историю. О каком конфликте идет речь, расскажем в сюжете. Ровно 30 лет назад, в августе 1992 года, депутаты Верховного Совета непризнанной Нагорно-Карабахской республики ввели военное положение на территории региона и объявили всеобщую мобилизацию. Конфликт между Арменией и Азербайджаном вышел на новый виток эскалации. С распадом СССР союзной властью уже не контролировали противоборствующие стороны, которые получили возможность использовать вооружения, оставленные советской армией. Первая Карабахская война, которая продлилась до мая 1994 года, унесла жизни более 30 тысяч человек. Более миллиона человек сделала беженцами. Если мы посмотрим на историю вот отношений между армянами и азербайджанцами, то мы увидим, да, что наибольший пик противоречий, напряженной обстановки, он приходится уже на 20 век. Вот, а именно связан с событиями э, революционной эпохи, когда вот собственно говоря и Советская власть на долгое время смогла стабилизировать обстановку и сдерживать конфликт между двумя нациями. Но спустя время, после распада Советского Союза, противоречия вспыхнули с новой силой. Одну из фаз конфликта мы можем наблюдать в начале 90-х годов, которая получила название Карабахской войны или армяно-азербайджанского конфликта. Если брать суть этой войны, то это война, которая включает в себя, во-первых, конфликт за территорию, чей состав, какого государства должна входить в Нагорного Карабаха. Во-вторых, она включает в себя элементы э, межнациональной розничной Решенный постсоветскую эпоху вопрос до сих пор остается открытым. И вряд ли мы можем сейчас рассчитывать на положительный исход военных действий. Договорятся ли стороны о мире? И кому достанется Нагорный Карабах, покажет время. Елизавета Никитина, Универньюз. Пока что Роспотребнадзор не может порадовать нас новостью о затишье коронавирусной инфекции. Однако все большие цифры заражения он все же фиксирует. Какова ситуация на сегодняшний день, расскажет Карина Саяхова. За прошедшие сутки в России выявлено 44 045 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные во вторник, 13 сентября 2022 года, привел оперативный штаб по борьбе с пандемией. Согласно статистике, за прошедшие сутки был подтвержден 101 летальный исход, а выписано 48 187 человек. И это на 35% больше по сравнению с минувшим понедельником. В Татарстане наблюдается... Увеличение количества заболевших, если еще 1 сентября было 366 новых случаев, то сейчас уже зарегистрировано 893 случая, то есть каждый день почти. Там на 50-100 человек увеличивается количество заболевших. На днях Всемирная организация здоровья заявила о том, что женщины в два раза больше подвержены затяжному течению коронавирусной инфекции по сравнению с мужчинами. Такой вывод следует из исследований Института измерения показателей и оценки состояния здоровья при Вашингтонском университете. Согласно его результатам, как минимум 17 миллионов человек в 53 странах участниц европейского региона ВОЗ смогли испытать симптомы затяжного коронавируса, сохранявшиеся по меньшей мере в течение трех месяцев. Кроме того среднесрочные и долгосрочные последствия коронавируса, среди которых усталость, одышка и когнитивная дисфункция, появляются у 10-20% заболевших. По словам экспертов, риск также резко возрастает среди тяжелых случаев COVID-19, требующих госпитализации. Причем у каждой третьей женщины и каждого пятого мужчины может развиться затяжная форма COVID. В Татарстан поступила назальная вакцина от COVID-19. Назальные вакцины не только приводят к усилению иммунитета, но также приводит к выработке так называемого мукозального иммунитета. То есть это иммунитет в слизистых оболочках верхних дыхательных путей, которые являются входными воротами для коронавируса, а значит, люди, ревакцинированные назальной вакциной, будут лучше защищены от вирусной инфекции. Напомним, что привиться от коронавируса инъекционно или интразально можно в университетской клинике Казанского федерального университета. Иммунизация осуществляется в поликлинике по адресу Вишневского, дом 2А. С понедельника по пятницу с 8 утра до 7 вечера, а в выходные дни с 8 утра до 4 часов вечера. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис. Карина Саяхова, Универньюз. Законное списание долгов в России набирает обороты. Подробности данной процедуры и подводные камни оформления банкротства узнавала Аделина Абдрахманова. Интернет кишит информацией о законном списании кредитов и долгов с физических лиц. На данный момент нет единого закона, который регулирует списание долгов по кредитам. Однако существует закон, согласно которому осуществляется процедура банкротства всех возможных форм коммерческих организаций физических лиц вообще банкротство применительно к физическому лицу. Это официальное признание неспособности физического лица-должника полностью исполнить свои обязательства долговые. Это относится не только к кредитам, но и вообще ко всем долгам, которые у физического лица могут быть. Только в 2021 году сумма долгов по кредитам среди россиян достигла 23,9 триллиона рублей. Именно поэтому реклама в социальных сетях стала набирать обороты, тем самым увеличивая интерес граждан. Если у физического лица достаточно много долгов, а речь идет о нескольких сотнях тысяч рублей и больше, то в этом случае процедура банкротства предполагает обязательное обращение в суд Значит, такого гражданина. В суд... Банкротом может признать только суд, и, соответственно, к этой процедуре обязательно привлекается специальное лицо, которое называется финансовый управляющий. Второй вариант – это банкротство вне судебного порядка. Оно предусмотрено для тех, у кого сумма долгов меньше 500 тысяч рублей. В этом случае гражданин может обойтись без сопровождения юриста и самостоятельно подать заявление в МФЦ. При судебной процедуре банкротства а гражданин, который становится банкротом, он сам же еще оплачивает услуги финансового управляющего. То есть финансовый управляющий он действует исходя из оплаты своих услуг самим гражданином. При банкротстве физического лица происходит не просто списание долгов, а продажа имущества должника, который идет в честь аннулирования займа. Важно учесть, что происходит частичное списание кредитов. Есть ряд долгов, которые не подлежат списанию, например, долги по выплатам алиментов. Процедура банкротства в течение пяти лет человек ограничен в правах, можно сказать. То есть при получении кредитов в результате в которых он принимает на себя обязательства, он будет обязан указывать, что он является банкротом. Более того, человек не может занимать никакие руководящие должности в частных компаниях и государственных организациях в течение от 3 до 5 лет, в зависимости от типа организации. Аделина Абдрахманова, Универ -Ньюс. На этом все. В студии был Амир Ахтямов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!